Да пусть те, кто любит нас, любят нас. И пусть Бог смягчит сердца тех, кто не любит нас. А уж если Он не сможет смягчить их сердец, пусть свернет им ноги, чтобы мы различали их похроматику. заново наступит холода, Вечная зима иду в никуда, между третьим. Как обычно, наебашусь, хлыб, одна на Ну, походу, я застрял в этом болоте Мне не до твоей пухоти кругом голова И не держат ноги, здесь все крашит, мажет, тащит и тошнит. Ложу слово на пить, изнутри все горит Посмотри на себя, как так нужно жить Но пылую не забыть, послушай, хватит, ныть, ты в состоянии Где-то пропадал Мне тоже было больно а тут тоже страдал И только горы и снег И спасали бы ночам Падение взлёты Слёзы переплёты И где-то за поворотом Станет жизнь. я с улыбкой на лесу Я буду подниматься выше Как бы ни было хуёво. Ты там держись Гори в Ты там держись, как бы не было хуёво Привет, здорово, не опять основа Мозги мои морочила, за нас меня водила Такая типа непорочна, А на деле ищет а Заботы, да похуй Мне твои цветы, давай пизду работай А я убитый хлам пытаюсь попадать в ноты Факты, отчеты, зачеты Там прости, родная За то, что в бит не попадаю на зачеты Номера удалены, я не знаю, кто ты И какие ебут тебя коты Запей на панты А главное помни, как я тебя любил И поджигай на фото